Ну что ж, всем приветик! Сегодня мы поговорим о том, что нас ожидает в будущем. Ну, естественно, следующим баннером у нас будет Lost Wayne. Это однозначно, потому что у нас сейчас полугодовое э, Празднование полугодовое в игре. И у нас э, синий Артур сейчас идет в баннере. И это на самом деле очень интересно, очень круто. Но что же нас ждет после нашего Lost Vena? А об этом давайте сейчас поговорим, посмотрим файлы, которые нам добавили э, в игру. То есть у нас э, пришло обновление, в котором просто 400 мегабайтов почти файлов. И давайте посмотрим, что у нас. Ну, естественно, добавили всю информацию с японской локализацией и добавили нам очень много интересного. Очень много интересного того, что у нас в будущем должно будет быть. А именно у нас много внешек уже, здесь Мона, uh, персонаж один из uh, специализированных, специально созданных для игры. Она не является персонажем из аниме. Она чисто оригинальный персонаж и она довольно слаба. Она реально слаба, мы об этом поговорим чуть позже. Далее мы здесь видим шина, э видим всякие... Внешки их, ну, здесь файлы из японской локализации еще нам закинули специально. Рокси мы здесь видим как вариант, но она вряд ли будет следующими персонажами являться. Далее мы здесь видим что? Мы здесь видим истин, которая у нас в купальнике, это зеленая, и истин синяя. Скорее всего, скорее всего, у нас будет баннер с истин и моно. Но так как у нас здесь есть информация еще и о зеленой истин, и так как она в купальнике, у нас, скорее всего, возможно, вернее, э, так как у нас конец лета, у нас будет э, вполне возможно какое-то новое э, празднование, новое в честь окончания лета. Может быть. Может быть. Этого исключать нельзя, но, по крайней мере, информацию нам сюда уже некоторую добавили. Далее у нас здесь какие-то э, информации о каких-то других персонажах. Рой, к примеру, какой-то. Не знаю, что это за персонаж. Этого персонажа, если я правильно помню, еще даже на японской локализации нет. А если он есть, то напишите в комментариях, если он или нет. Далее мы здесь видим просто дерьерку, какие-то ее умения, внешки шина, очень много внешек шина, внешки нашей Рокси. Мы здесь видим Лилию, демона Лилию. И эта информация подтвержденная, то есть у нас Лилия будет скоро. Очень скоро вот здесь мы видим информацию об этом. Вот такая вот у нас информация, что у нас в скором времени будет новое занятие, так сказать, для фарма. Это лилия. Скорее всего, ее добавят вместе с истин и синий, истин и нашей, как ее зовут, Монокрасный. Вполне возможно. Вполне возможно, что их вместе добавят, потому что, потому что они были на японской локализации, если я правильно помню, вместе. Далее, что мы здесь видим? Далее мы здесь видим внешки для истин, естественно, но куда без них? Куда без них? Далее у нас здесь Рокси, Хэллоуин, Хэллоуин у нас будет в октябре, э, скиллы Шина. Далее мы здесь видим японскую локализацию информации, то, что нас не интересует Шин, Моно. Внешки всякие Далее мы здесь видим очень интересную штуку Мы видим здесь вот эту То есть одним из вариантов У нас может быть вот этот босс Фиолетовенький такой босс Я не помню как его зовут Но выглядит он довольно стрёмно Это что-то типа красного демона Но много Многоглазый И он будет являться как рейдовый босс Большой рейдовый босс Как колос То есть он будет на 4 игроков Рассчитан Далее, что мы здесь видим? Но ну, мы здесь видим обменник лилии, это однозначно в скором времени должно будет у нас случиться. Далее у нас здесь вот сделали информацию о том, что примерно может быть. Синий Артур у нас сейчас идет, это естественно. Далее у нас, скорее всего, будет Луст Вейн своей персоной. Далее у нас вполне возможно, что будет Истин и Мона, которые имеют уже все просто все для того, чтобы они появились. И это, скорее всего, так и будет. Скорее всего, они появятся у нас после того, как будет у нас Лост Далее у нас Монстр Лилия будет, скорее всего, вместе с Истинным Моно. Судя по тому, что у нас здесь есть ссылочка. Еще раз покажу ее. Вот эта новость у нас здесь находится. И у нас здесь показано, что, что мы здесь видим. Мы здесь видим, во-первых, адскую сложность. Кстати говоря, мы здесь видим новый контент. Давайте потом посмотрим, что у нас здесь еще находится. Мы там видели лилию, это точно. Далее у нас здесь информация о шине была, то есть у нас скоро, может быть, появится шин, но поменяются ли местами эст, истин, эстин, как вам будет удобнее, истин, может быть, так даже, и шин местами по очередности, этого, кстати, неизвестно, но вполне возможно. Далее, Возможно, возможно, нам могут добавить зеленую истин и синюю валенти, потому что они были в файлах в их купальниках. Вполне возможно, что в, в честь окончания лета у нас может появиться праздник вместе с ними. Может быть. Вполне. Потому что у нас скоро сентябрь, сентябрь это у нас приход Лествейна, ну а после этого у нас может быть празднование окончания лета. Вполне. Ну и дальше мы видим здесь у нас о, о октябрьском уже обновлении. В октябре у нас будет Хэллоуин. И мы здесь видим, что уже файлики про Хэллоуин добавлены. То есть у нас внешка... Вот эту вот внешку я жду. Очень жду. Мерлин. Очень круто выглядит. В общем, вот такие вот у нас файлики находятся в игре. Ну а давайте теперь сейчас посмотрим на персонажей, которых мы заметили. Ну вот у нас здесь... Зеленая, истин, давайте сейчас вместе их поставим Шин, потом Моно, моно сначала вот так, потом Шин, Герхард, Людесель, вот это все уберем Истин, истин Персонаж очень интересный на самом деле, потом Рокси может быть посмотреть После того, как я всех посмотрю Очень интересный персонаж, она сломала просто пвп на японскую локализации Она реально сломала просто пвп, поэтому если ее нам добавить, то это будет просто трэш Реально будет трэш Потому что сначала нам сломают пвп красным Лоствейном, потом у нас добавится еще истин зеленый, и нам сломают пвп окончательно. Потому что что она делает? Она урон наносит втрое больше по ослабленным врагам, она наносит следующие дебафы, запрещает всем противникам использовать исцеляющие способности, блокирует заполнение шкалы суперприема, уменьшает их урон на 20% на 3 года. То есть это целых 3 дебафа на противников. Блин, да это имба. Реально, имба большому, потому что блокировать суперприемы, блокировать отхил, блокировать, уменьшение, уменьшая их урон, их способность наносить нам урон какой-либо этим противниками. Поэтому, ну реально это очень круто. Ну и ультаун ее просто наносит урон всем врагам, и у нее критический урон увеличен вдвое. Пассивка у нее за каждое ослабление на противниках увеличивает penetration, это пробитие брони, критический урон и шанс на нести критический урон у союзников на 5% складывается до 8 раз. До 8 раз складывается, это у нас 8 на 40%, ну 40% получается. Она очень хороша в пвп, очень хороша в пвп и пассивку у нее все, в общем, все очень круто в пвп, она себя показывает. Ну, вряд ли ее добавят к нам. Скорее всего, нам добавят синюю. Ее вариацию, потому что у нас синяя должна появиться раньше, чем зеленая. А что делает у нас синяя? Она, как у наш Исканорд, делает следующее: наносит урон и восстанавливает себе суперприем на определенное количество, а именно на два с третьего ранга. Выглядит очень круто, очень круто, урон наносит всем, поэтому 300%, а так бы у нас было бы 600%, как и всегда Это реально очень круто Быстрое накопление ее ульты Ну а ценится она из-за того, что у нее бафы на все атакующие характеристики, на 30% на 3 хода Она просто очень хороший бафер Она вторая бафер, как и зеленый Хельбрам, он первый у нас на все атакующие характеристики. То есть это пронзание, это у нас атака, ну и все вот это вот вместе связанное. Это очень круто. Крельт шанс, там крит урон, все вот это вот связанное с атакой и атакующими характеристиками. Это очень круто. Урон у нее точно так же, ульта у нее то же самое делает. Увеличивает свои базовые характеристики на 5% за каждое усиление на союзниках и противниках до 5 раз. Ну, выглядит реально прикольно ее пассивка. А находит она себе применение против демона красного, однозначно. В ПВЕ фарме ее можно использовать, в принципе, в теории. но ну, чисто просто потестить урон какого-то персонажа. Ну и пассивка у нее реально очень крутая. Ее можно ждать после Ласт Война, потому что она, скорее всего, и так и появится. Далее у нас Моно. Моно персонаж чисто трэш. Чисто трэш, чисто внешка. Персонаж для красоты называется что она делает? Наносит урон, одиночный цели, шанс критический урон нанести увеличен вдвое. Это, ну что я могу сказать, это не очень, это реально очень, не очень. Почему? Потому что урона у нее все равно получается очень мало. Из-за того, что у нее критический урон всего 130%. Разгоняя у нее будет 150% примерно, наверное, ну может 160 максимум. В другую очередь у наших ДДшников 200, можно разогнать 220% даже крит урона при должной снаряге. И на самом деле это реально очень печально. Очень печально, почему? Потому что персонаж трэш. А она будет самый последней. Она будет реально самый последней, она коллекционный персонаж, Ну грубо говоря. что можно сказать еще? Наносит урон одиночной цели, отравление вешает. Наносит урон... Одиночный цель вешает кровотечение. Это у нее умение с дебафами. То есть ульта там и так далее. Ну и пассивка у нее увеличивает урон на 50% по целям с кровотечением, отравлением или шоком. Что я могу сказать? Персонаж трэш. Урон у нее очень мало. Поэтому, если она выйдет, не, не призывайте ее именно. Если она будет вместе с синей истин, тогда можете попробовать попризывать. Потому что истин синяя, она... Она крутая, она реально очень крутая. Вы только почитайте, как называется. La set. La set это очень <laughs> такая французская какая-то нотка здесь проскакивает, но реально очень круто. Ну и шин остается. Шин, скорее всего, нам не прибежит в обновлении, ни в ближайших, ну, наверное, где-то через полгодика. Ну, нет. Ну, полтора-два месяца, наверное, его не будет у нас. Скорее вот так, ближе на правду будет. И что он из себя представляет, это просто боженька ПВЕ. Почему? Потому что он наносит урон, но всем противникам ули... увеличивает урон втрое. По противникам с ослаблениями, это реально очень интересная штука. Наносит урон по противникам. Умечает их урон от суперприемов на 50%, то есть это позволяет выжить в каких-то сложных ситуациях. И наносит урон всем противникам, игнорируя стойкость этого ульта у него. Это, ну, на самом деле интересная штука. Почему? Потому что стойкость это у нас сопротивление. Сопротивление это у нас уменьшение урона в зависимости от этого показателя. Ну, а пробитие брони это, собственно говоря, то, что поглощает вот эту стойкость. Чем больше у нас penetration, тем меньше у нас сопротивление будет у врагов работать. Как-то так. И что мы здесь видим? Пассивка у него следующая, когда этот персонаж наносит урон... Он получает усиление атакующих характеристик на 8%. Ну, атакующие характеристики, это у нас как раз таки пронзание, это у нас сама атака, это у нас крит урон, это крит шанс, ну в общем все. Все, что связано с атакой. Когда на нем три усиления, снимает их и повышает ранг способностей всех союзников на один. Ну, грубо говоря, это как у нашего гаутера. Штука очень интересная, пассивка очень интересная в ПВЕ-фарме, просто востребован. Всегда. Если вы его получите, он будет заменой нашего красного арт, ну, красного гаутера, получается. Почему? Потому что, в принципе, он и урон наносит, он и повышает его пассивно. То есть, не надо mm -hmm. даже активное умение использовать специально. Он повышает пассивно умение наших союзников. Штука очень крутая. Далее. Что можно сказать? Ну, можно еще сказать про Рокси. Рокси у нас... она Какого цвета это я уже и забыл. Рокси, Рокси, Рокси. Она у нас красная. Вот она. Персонаж специфический тоже. М -м, чисто для коллекции, если честно. Она наносит урон через определенное количество э, ходов. Один или два. Э, взрываются и получают 100% урона от нанесенного. Интересная штука на самом деле. Но не полезная. Не полезная. То есть это... Бесполезно. Это реально очень бесполезно. Ну, можно сказать, разве что она наносит 200% урона всем противникам, те взрываются через один ход, наносит, то это 100% от наносенного урона, нанесенный урон, например, 20 тысяч его нанесли, взрывается, и еще 20 тысяч урона наносит. То есть, грубо говоря, не 200%, а 400% урона всем противникам она наносит. Что я могу сказать? Я могу сказать, что это специфическая штука. Это очень специфическая штука. Активного применения я в ней не вижу. Она, наверное, трэш. Да, я, наверное, ее буду считать все-таки трэшем. Чисто внешка у нее крутая. Снимает усиление стойки, затем наносит урон одиночной цели. У нее второе умение, ну, на самом деле, специфическое все равно. Ну вот, снятие усиления и стойк это на самом деле очень полезная штука в некоторых ситуациях, но у нас есть персонажи, которые это делают и получше. Ульта у нее наносит 700% урон одиночной цель, но это на первом уровне увеличивает количество своих зарядов суперприема на 2, то есть она может чуть ли не по КД суперприемы использовать, если у нее будет все хорошо. Когда персонаж наносит урон противникам, взрывом Восстанавливает 30% от максимального здоровья и увеличивает количество своих зарядов с и проприема НАС-1. Что это может быть? Это может быть очень полезно, если вы собираетесь ей танковать урон. Но вы этого делать не будете. Почему вы этого делать не будете? Потому что большинство боссов этому не восприимчивы. Так что, что я могу сказать? Бесполезная пассивка. Но пассивка у нее на самом деле пополезнее, чем у самого трэша. но ну, вы видите сами оценка персонажа. Все по нулям, кроме пассивки. Пассивка единичка. Вот такой вот у нас персонаж. Чисто просто внешка красивая у нее. И все. Всем спасибо, в принципе, за... А, ну точно. Я забыл. Я забыл. Я забыл быстренько про проговорить еще, что у нас здесь. У нас здесь все. Это мы уже знаем. Это мы уже знаем. За пробуждение снаряжения до 5 звезд мы получать будем по одному кристаллику. Интересно. Далее у нас новый контент. Это у нас адская сложность Вазгой сложности мы будем получать для внешек, для внешек разные, ну как они называются там, разные предметы. Да, наверное, материалы, предметы можно это назвать. Почему это важно знать? Потому что наше снаряжение внешки можно будет прокачивать. Прокачивать их дорого, очень дорого, но если вы это умеете делать... Милости прошу, вы можете этим заняться, если вы кит, то вы, скорее всего, в первый день это уже все задонатите, да, мы себе сделаете. Ну, это как всегда. Но в любом случае, это очень крутая штука, усилить своих персонажей, еще дополнительно. Далее у нас здесь лилия, но это мы уже поговорили об этом, ну и в будущем обновлении, что мы здесь видим? Новые сложности, давайте перейдем на русский язык, чтобы было... Мы слышали ваши опасения по поводу сложности усиления героев и повторяющегося игрового процесса. Команда разработчиков подходит к проблемам со всех сторон, чтобы снизить стресс. Хотя решить такие проблемы одним махом сложно, мы сделаем все возможное, чтобы продолжить реализацию различных мероприятий и улучшить качество жизни. При этом тщательно планирую грядущее обновление. Мы искренне благодарим всех рыцарей, то есть это нас, игроков, за горячие отзывы. Мы продолжим слушать и отвечать. Мы сделаем все возможное, чтобы развивать игру, глядя на нее с точки зрения наших игроков, ну на самом деле это просто чисто э, предисловие такое, должно было быть вот это, где-то а вот здесь, но ну, добавили оно в самом конце, в общем. Вот такая вот у нас сегодня ситуация, вот такие вот у нас сегодня э, файлики, обзорчик персонажей, я надеюсь вам было интересно посмотреть, если вы досмотрели до этого момента, пишите в комментариях, что вы досмотрели. Ну а с вами был, как всегда, я Макс, до новых встреч!